Остановись, оглянись от порога, Как горяча она, как молода. Вечный бывает только тревога, Вечной любви ты не знал никогда. Вечный бывает только тревога, Вечной любви ты не знал никогда.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 Бывала, значит, она еще вся впереди, вечной любви никогда не бывала, значит, она еще вся впереди.